Вчера пришла посылка, такая коробочка. Не мог понять, что это. Думал, акшн-камера. Стал разбирать. Ну, решил посмотреть. Где-то уйдет слово. Микроэзди, и понял. Что это колонки. Заставили их курьером. Не колонки, а наушники. Заставили их курьером, но что-то шли они как-то не очень до, быстро. 11... Один стол заказал. Сегодня уже... Ну, через две недели они пришли. Ну, в принципе, не знаю, для кого как. Не долговато. Упаковано достаточно хорошо. Должно быть и тут две. А точно две коробки. А, скотч это намотали. И... Немного-много попырки. Не буду, а попырку раз... раз, раз, раз вот. Такой коробочки. Ссылку у дам в описании. Они недорогие, но а? судя по отзывам, очень хорошие. Я детям заказал. Они не ходили, в этих вкладыш, которые намаются постоянно. Вот так. Вот такого они вида. даже здесь вот эти вот все наушники в опышках. Они беспроводные. Здесь хлюпают проводок-зарядник. А шнурок. Вот шнурка нет. Шнурок у меня тут был другой. Хм. Потому что у детей плеер, они будут на плеере слушать. Так, я померил вообще четко. Держатся они на ушах просто замечательно. Ну, в принципе, они могут и не только слушать в плеере, могут еще и тебя на телефонах. Так. Тут можно вставлять его карты памяти. Как понимаю, работают. Так, как не включается. Ну, они еще разговаривают. Так, ключи. Сейчас на тебе... А, еще инструкция есть на английском языке. Тоже неплохо. Сейчас я попробую по Wi-Fi его поймать и по Wi-Fi все же по Bluetooth все подключил прилился он как LPT 660 он там тоже сказал даже сейчас я попробую послушать как это будет у нас ну лежат они на голове очень хорошо только у меня такое ощущение, будто я заказывал черный ну не знаю, надеюсь так, сейчас попросим что-нибудь классическое о и кстати звук неплохой довольно-таки кстати жена оценила, очень говорит, хороший ей звук понравился, буду еще Сейчас ей закажу такие. Тут еще пульт управления. Тут то, что пульт. такие переключения. На этим пользоваться не буду. Сейчас попробую послушать не по блютусу, а напрямую. Интересно. О, он что-то сказал. Так, сейчас. Ну, напрямую тоже идет. Наушники рабочие. Отлично. Просто шедевр. За такую цену. В такой коробочки подарочной. повожу детям это под елочку. Там написано указывает, что они порядка 6 часов работают без подзарядки. Наушники, я не знаю, насколько они заряжены, пришли, но все работает. Вот так у меня получился. А, сейчас посмотрим ту коробку, какие там наушники. Ну, какие наушники, они такие же. Еще заметили вот здесь. Такая резиновая штучка, она очень удобно голове прилегает. И можно увеличивать да, размер головы. В принципе, так и должно быть. Все, складываю, убираю на балкон и под елку. И сейчас пойду делать заказ. Жена попросила, она послушала, ей очень понравился звук. Кстати, она очень любительница. Классической музыки. Да не такой. Вот все. Такие же беленькие, ну не так С Таким же набором зарядником. Уже и зарядников по Все. Заходите по ссылочке. Кстати, заходите на.. Там первая ссылка в описании будет EPN сервис. Там можете получить купить товар со скидкой. Ну, с этой скидкой, которую дает сам сервис. И не пожалеете. Всем удачи.